Будь то потеря отношений, дружбы или любимого человека, горевать всегда непросто. Однако это всегда часть процесса. Миссия канала Немиркин – сделать темы психологии и ухода за собой более доступными для всех. Нам может казаться, что мы уже отошли от чего-то или кого-то, но это не всегда так. В сегодняшнем видео мы поговорим о неожиданных признаках того, что вы все еще горюете. Если вы пережили значительную потерю, но прошло много времени. А вы все еще испытываете некоторые из следующих симптомов? Возможно, вы переживаете сложное горе, также известное как неразрешенное горе. Исследования показывают, что эмоциональная боль активизирует те же области мозга, что и физическая боль, поэтому важно не относиться к этим симптомам легкомысленно. Итак, давайте начнем видео. Во-первых, ваша грудь может ощущаться стесненной, болезненной или опускаться в живот. Физическим симптомом горя является повышение кровяного давления. Это также повышает риск образования тромбов. По данным Harvard Health Publishing, сильное горе может настолько изменить сердечную мышцу, что даже вызвать синдром разбитого сердца, также известный как стресс-индуцированная кардиомиопатия. Основные симптомы – боль в груди и одышка, как при сердечном приступе. Эксперты считают, что гормоны стресса могут по сути оглушить сердце, не позволяя левому желудочку эффективно сокращаться. Это происходит чаще у женщин, чем у мужчин. Во-вторых, вы можете быть чрезвычайно сосредоточены на напоминаниях о потере или чрезмерно избегать их. Хотя это противоположные типы поведения, зацикленность на деталях и напоминаниях или чрезмерное избегание их могут быть признаками того, что вы все еще горюете. Это нормально – чувствовать боль, когда вам напоминают о вашей утрате. Но если вы постоянно зацикливаетесь на напоминаниях, возможно, вам будет трудно пройти через стадии горевания. Но почему постоянное избегание напоминаний также проблематично? Отгоняете ли вы от себя болезненные или неприятные воспоминания, когда вам о них напоминают? Чрезмерное избегание может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Попытки избежать реальности утраты требуют затрат энергии и блокируют естественные способности тела и разума к исцелению. Исследования Строби и других авторов показывают, что избегание повышает вероятность возникновения депрессии, сложного горя и связанных с ними проблем с физическим здоровьем. В-третьих, вы чувствуете, что легче заболеваете или дольше восстанавливаетесь после болезней. Горе усиливает воспаление и нарушает работу иммунной системы. Это означает, что оно может ухудшить существующие проблемы со здоровьем или вызвать новые, а также сделать вас уязвимым для инфекций. По сути, горе вызывает стресс не только на эмоциональном, но и на физическом уровне. Вы чувствуете усталость, у вас могут появиться головные боли, боли в желудке, тошнота и снижение аппетита. И в-четвертых, у вас все еще есть признаки стресса. Ваше тело может показывать вам признаки стресса, даже если вы этого не осознаете. И в дополнение к предыдущему пункту – ощущение дискомфортных физических симптомов и замедленное восстановление после болезней – это признаки стресса. Испытываете ли вы целый ряд неприятных ощущений? Испытываете ли вы тягу к злоупотреблению психоактивными веществами чаще, чем обычно? Возможно, у вас проявляются остаточные признаки стресса. Если вы хотите узнать больше о стрессе, посмотрите наше видео «6 признаков стресса», которые нельзя игнорировать, чтобы узнать больше о признаках стресса. Вы горюете? Если да, то как вы с ним справляетесь? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.